Всем приветик. Сегодня тема чувства женщины. Выбираем, смотрим. Забота. Женщина хочет, чтобы они заботились и также хочет заботиться. И находится в заботе о себе, о своих родных, о своих близких, о друзьях, об окружающем мире. Всем пока.